Закрыл глаза, все постепенно И тебя тут никто не заменит Ты пропадает нам это мгновение, И холода за окном не помеха Пока мы здесь, в теплой постели Волосы полными по твоей шеи Касания трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели Здесь нас не найдут проблемы Только ты и я в этом мире Время застынет, чтобы еще раз по новому мог повторить. Между нами тает лед, не найдет. под и сегодня мы только Между нами не найдет. под и сегодня мы только Между нами не найдет. и сегодня мы только Между нами найдет. Сегодня мы только боем под собой. Это значит, что мы не будем спать, беру тебя. И профессионально иду гулять. Я надену свой костюм. Тебе так нравится, велюр. Ты нашла позвол среди самых лучших юментов. Между нами Бездона улетает, Бездона улетает, Бездона улетает, Бездона Мы Бездона улетает, и сегодня мы только